Приветствую вас на канале Душа Поэта. Здесь вы услышите авторские песни собственного сочинения, кавер-версии на композиции известных исполнителей, а также очень много других интересных видеоматериалов. Понравилось? Присоединяйтесь. Жмите палец вверх, прожимайте колокольчик, комментируйте и делитесь понравившимся видеоматериалом. Благодарю вас. Всего доброго. До новых встреч.